Хотите удивить своих гостей тем, чего они никогда не пробовали, советую вам приготовить домашние чипсы из свеклы. Это действительно произведет фурор. А чипсы, кстати, получаются вкусные. Чипсы из свеклы можно подавать с любым соусом, даже с обычной сметаной. Мои дети очень любят эти чипсы, мы с ними и придумали чипсы из свеклы, когда готовились к просмотру мультиков и не знали, как бы нам еще разнообразить наши закуски. Вот что родил на свет один из наших экспериментов, чипсы по вкусу очень похожи на самые обычные покупные, те, которые якобы из картофана, если еще приправками посыпать какими-нибудь, вообще огонь, рекомендую попробовать. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Почистите свеклу и нарежьте тонкими небольшими пластинами. Разогрейте масло во фритюре или глубокой небольшой кастрюле, я готовлю в кастрюле, залейте ее, процентов на 25, растительным маслом, тогда получится так же, как во фритюре, опускайте пластины свеклы, купайте их в масле со всех сторон, пока они хорошенько не обжарятся. Чипсы из свеклы можете посылить, поперчить, добавить своих любимых специй, или же оставьте их, как есть, они получатся сладкими подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Свекла, 3 штуки, растительное масло, 1-2 стаканов, количество порций, 5-7. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Пока-пока.